Здравствуйте, у нас уже восьмой урок, а значит, мы очень хорошо продвигаемся. Вы уже заметили, что после наших уроков ваша жизнь стала немножко лучше. Надеюсь на ваш оптимизм и желание побеждать. Начинаем. Она живет в этом месте. она ши живет лив за в ин этом лис месте place пылесос на одном месте пылесосит дома в моем доме не довез SMS. смс. Place. Место у леса. Она живет в этом месте. She lives in this place. Теперь для сравнения напишем Она живет в том месте. Она. She Живет. Ливз в ин. In... В том. Вет. Вет поэт. В том костюме спел куплет. Вэт в том, в том костюме. Браслет that, в том берете. Иммунитет that, в том. Конфета в том буфете. Вет. месте place она живет в том месте she lives in that place кстати если у нас в этом или that в том мы артикль не ставим здесь не ставим да? Она говорит по-английски очень хорошо. Она. She, говорит. Speaks. По-английски. English. Очень хорошо. Very well. Она очень хорошо говорит по-английски. Но очень хорошо на конце. Это реально помогает мне. Так как мы уже писали, это помогает мне. Теперь напишем с наречием really. А наречие всегда ставим перед глаголом. Поэтому... И, кстати, really – это реально. И еще действительно переводится как. Это it. Наречие really. Действительно или Реально. Рис реально растет у моей лисы. Действительно, барбарис растет у моей лисы. Реальный рис и барбарис. Помогает help, Pss. мне, me. Это действительно помогает мне или это реально помогает мне? It really helps me. It really helps me. Теперь семнадцатое. Это выглядит интересно. Это. It. Выглядеть. Глагол лук. Лук на моем огороде выглядит красиво. Лук выглядит красиво. Моя бабушка выглядит как лук. Красиво. Лукс. интересный, interesting. interesting. В моем компьютере кажется все интересно. Например, кнопка Enter в виде большого льва. Interesting, интересный Enter. Это выглядит интересно. It looks interesting. 18. Это кажется интересным. Это. It. Кажется. Sim. У моей бабушки на языке интересный символ. Символ казался злым. Бабушка сказала, что это кот в мешке. Символ казался мешком в реке. З. С... Глагол то сим. Но мы добавим симз. Э, интересным. Ин. In Интрестинг. It. Симз. Интрестинг. Это кажется интересным. А теперь давайте все повторим за три урока. За шестой, седьмой, восьмой. Present Simple. Настоящее простое время. I, я. We, мы. You, ты. They, они. Плюс это ПЛАЗ. Глагол ВЕРБ. I, я. I, я. We, мы. You, ты. They, они. плюс плюс. Глагол ВЕРБ. Я люблю тебя. I love you. We want it. Мы хотим это. You work very hard. Ты работаешь очень усердно. Они учатся очень усердно. They study very hard. Он – he. Она – she. Это it. Или оно, она Или недошевленных предметов Plus verb plus as He lives there Он живет там Она чувствует себя счастливой She feels happy Я чувствую себя счастливым I feel happy это помогает мне. It helps me. Он также работает здесь. He also works here. Он думает так. He thinks so. Он живет в этом доме. He lives in this house. He lives in this house. Она помнит это. She remembers it. Она живет в этом месте. She lives in this place. Она живет в том месте. She lives in that place. Она говорит по-английски очень хорошо. She speaks English very well. Это действительно помогает мне. It really helps me. Это выглядит интересным. It looks interesting. Это кажется интересным. It seems interesting. Наш урок закончился. У вас, скорее всего, все получилось. Вы можете с, с очень хорошим настроем идти отдохнуть. Ведь вы очередной урок прошли, а значит очередной шаг сделали. Вы победитель. Продолжайте так дальше. Удачи!